Друзья, всем привет! Всем доброе утро! Собрались мы на футбол с ребятами. У нас суббота, нам на 10 утра. Сегодня после тренировки будет родительское собрание. Это, пожалуй, мое первое родительское собрание. Мне очень любопытно. А что там будут обсуждать, я с удовольствием присутствую, ну и вам потом все расскажу. Сегодня, сегодня еще планируют родители приехать Сереженой, поэтому, в общем, на сегодня напланировали очень много. Вышли в ожидании дедушки-бабушки, они с минуты на минуту должны быть. С распростертыми воротами встречаем. Ренатик, дедушка с бабушкой приехали. Перепутал, миней, не миней. туда, Ренат миней, хотел. Миней. Ой, дедушка в футболочке, наконец-то, которую мы подарили ему. Приятно решил нам сделать. Здравствуйте, очень приятно, что вы в такой красивой футболочке. Привет. Так, это копилочку покажут. А там мы начали собирать новую... Да, что? да, начали. Я нулька, а мы что же -то за тобой застрялись, а ты? А, а, ты. Он прячется. <смех> Ян, иди к дедушке. Ну, Ян прячется за ну, меня. Кричал, баба, ты что прячешься? Опа. Дедушка, ну. какую дыню держи. большую. Нет, снизу, держи, снизу. это опасно. Это он может сейчас как Тяжело, уронить. Думаю, потом... да. Он может сейчас подумать, что это мячик это желтый. Тяжело, это да? дыня, дыня. Тяжелый. Ну, а я не, даю. не понимаю. Все, Если сюда, сюда кладить. Ну что, традиционно уже у нас рубрика распаковка Мы в этом году дыню еще не ели Будем загадывать желание Это мое любимое Родители не покупают конфеты Так дедушка с бабушкой хоть и Так я не покупаю Персик, вот это фаршированный, да? Да, уже сразу в морозилку Хорошо, Спасибо это да, это очень хорошая вещь. Так, традиционный О, пирог. это с чем? С А с каким? Сливом а, и малиной. Такой мы еще не пробовали, бабушка пирог черты сделала. Мама, ну давай. Что, давай, давай, открывай. открывай. Хорошо. Мама. Красивые Мама. какие. А у Что? нас на балконе да, руки... Они у нас на балконе так, дети, Очень доверительно относятся к дедушке с бабушкой, поэтому они могут поверить, что на балконе не, правда персик. А на балконе персик не растет. Мальчики, у вас хоть яблоки там и валяются? и вы. И вы с ними в футбол играете? А это дыня, дыня. яблоки, дыня, да, дыня. сладкие я пробовал на базаре. Он у нас очень хорошо. Сейчас любимое слово у Яна: акула. О, мечта, это вещь, это мои самые любимые пирожные. Ты скажешь дедушке с бабушкой: акула? Акула? Я. Акула? Это конфеты. Скажи: акула. Янитик, акула. Акула, слышите какой? Акула, да. Акула. А что это такое? Ну что такое акула, -тай? Скажи, акула. Акула. А да. Ой, во всех книжках сейчас, все что листает, у него Надеюсь. цель номер один найти акулу, да. да. А, мама, это конфета. Кля -кля, да. А конфета клекля у нас почему-то. Ух ты. Да, клекля. Красота! Тогда можно сразу чай заваривать. Ребята, утро следующего дня решили выехать с Сережей по... Шопиться. По шопиться. Да. По шопиться. Вот так трясется эта штука. И пошопиться. Мы хотели поехать посмотреть садовый центр. Всякие там кустики разные нам надо, надо купить нам было... Бобер, пилку, ну может мы сейчас еще заедем, но мы выехали. Сережа говорит, да, поедем. Поехали, я тебе что-то куплю. В общем, как от такого можно отказаться? В плане куплю что-то из вещей. Девочка не может от такого отказаться, поэтому, конечно же, я согласилась. И еще, может быть, маме что-то посмотрим. Мы сейчас в магазине решили маме платьишко выбрать Сережиной маме, потому что она жалуется, что у неё не, не ничего одевать, ну, с брюками здесь брюк столько, очень много хороших на ее размер, ну, с брюками я не угадаю, а платье вот такое я выбрала сережкой выбрали, вернее в таком морском стиле но оно трикотажное, тянется наверняка она в него влезет так вот такое оно пуговички Ой, сейчас про Так, чуть-чуть протерла камеру. Ну, неплохо. Mm -hmm. Стоилось 1790, а сейчас скидка. Получается, где-то 500-600 гривен. Симпатично. Не, mm вот -hmm. это нравится, эта футболочка. Ну, вот это хорошая, да, тоже блестящая. И под брючки. Или под юбку. Мама юбка есть. Или Давай я такое возьмем. Вот это не, да? Это перебор. Нет, не красиво. Это такое. Руба, да? Совсем старушечное. О, это смартфон. нормально. Вот это и это, да? Угу. Угу. И такую кофточку. Маш, Все. Удивим маму. Сделаем ей приятное. В общем, 1062. Ну, вот эти вот неплохо, если где Ага, все же замерли в ожидании подарков, да? Да вот сюда, вот сюда, бабушка, на стульчик садитесь. Вот, вот сюда. Так, папа так. детям. Постройте вот такой домик. Вот так вы сделали, что а чего? Мы поменяли планы А вам ковбойские револьверы Настоящие Мама, а вам, вы говорили, платья нужны Взяли вы? Ну вот как-то так будем мерить Давайте Сказали, если не подойдет, можно принести, вернуть Ну, надо снять Снимайте, снимайте я знаю. Так, вот такое. Так, дети. Должно я вам подойти. Все кофточку вам тоже такую красивую. Ну, сейчас. а вы приехали уже такие, правда, у вас платья. Старые-старые. Вот старые. вот Это кофточка нарядная очень, кстати, блестяшная. А? Угу. Ну, конечно, я же сказала. Ну, че малые, ну, ну подождите. Это ж мы сейчас ничего не малые. О, это шикардосно. смотрите Тут карманчик а Нет, это самый большой У них больше вообще не было У них был меньше, на размер черное такое же На мама говорит, маловато Платье на нее, ну ничего, вернем тогда Потому что мы спрашивали, можно вернуть Сказали, можно Только так, в этом кадре? Да, тут. ну кофточка хороша. А кофта какая цвет? А тут разный цвет. Спинка черная, а впереди и зеленый, и желтый, и красный, и фиолетовый. Такие yeah. кружочки черные, как радуга. Yeah. Блест... И блестящие. А вот мои приобретения. Вот такую футболку Версайс, она очень большая, но... Она без какого-либо размера, оверсайз, то есть универсальная. Три четверти рукава, рукава очень длинные. И что-то меня в этом году на мишек потянуло. вот У меня уже третья футболка с мишками. Но мне она очень понравилась Качество такое плотное, приятное Немножко цвет искажает камера Он вообще на самом деле такой насыщенно бирюзовый А на камере почему-то голубой Я взяла под черные Либо у меня есть такие велосипедки Еще пояс черный Можно вот так будет Поясом подвязываться И взяла вот такие вот Джинсы Джинсы очень простые Но тоже цвет мне понравился Такой бирюзовый морской все обычные без потертостей всякие без каких-либо нашивок просто обычные бирюзовые джинсы обтягивающие, очень хорошо на мне смотреть у нас тут такая вкуснятина тут наверное у соседей слюнки тихую запах невероятный просто даже я подошла они не выдержала. уже а понятно Это сосиски ну, Сережа взял их они с чесноком, мы их никогда не брали на запах. Вот этот чесночный такой еще аромат дает. Это любяки баб. то дети очень любят. Я, кстати, не фанат этого. Всего сосиски попробую. На вид такие прям симпатичные. Ой, а запах бомба, запах, ребята. Да, Даже папа подтверждает. Ребята, пьем мы тут чай на веранде, и я решила вам немножко рассказать за собрание, которое проходило вчера на футболе. Думала, что будет намного интереснее, на самом деле ничего интересного не было. Собрание длилось час, полчаса нам рассказывали о том, какой это хороший вид спорта, об отношении детей к спорту. Сказали, что никто никого не держит и никто никому навязывать этот вид спорта не будет. Хотите, хотите, хотите. Нет. С 1 сентября поднимают тариф. Нам дали заполнить анкеты. Анкеты о том, что ты являешься там членом этого футбольного клуба. И... К этой анкете нужно приложить справку, справку о том, что дети могут посещать, справку от врача. Из интересного, что из интересного, то, что мне вот понравилось очень-очень-очень, значит, на нашем, на территории нашего футбольного клуба, как нам сказали, в течение там двух лет планируется построить еще теннисные корты. Это очень приятно, это очень радует, потому что... Откроются новые секции, можно, я так понимаю, будет брать в аренду поле играть. В общем, это круто, когда это все рядом, в пешей доступности, очень здорово. И теперь вот хочу вернуться к тому, что очень мне понравилось. Я задала вопрос насчет нашего расписания, которое очень часто меняется. Меня больше всего интересует суббота, потому что суббота у нас достаточно такой активный день. По субботам мы ходим и на шахматы, и на гитару, и футбол. И хочется все это как-то соединять и успевать. Да? И я знаю, что у нас за год уже несколько раз менялось время субботня. Сначала мы ходили на 12, потом на 11, потом на 9, сейчас мы ходим на 10. И когда я задала вопрос... Вопрос о расписании, будет ли оно меняться или останется таким, потому что мне как-то нужно состыковать с другими кружками. Я получила такой ответ. Мне сказали, что нас не интересуют ваши кружки, то, что вы куда-то ходите. Есть футбол и все. Все остальное не существует. И я как-то немножко напряглась. Ну, такое... вот, видимо, потому что в нашей стране... Я не знаю, может быть в других там европейских странах немножко по-другому ко всему это относится. Но если у нас тренера вот так относятся к каким-то дополнительным занятиям, которые ребенка как-то развивают, то тогда и удивляться не стоит, почему спортсмены, когда им задают вопросы какие-то, да там, берут у них интервью, они не могут связать там и двух слов. И я думаю, что в этом есть какая-то связь. Все-таки. Нужно как-то учитывать не только спортивный интерес, но человек должен развиваться, ребенок должен развиваться всесторонним. Есть. Вот эта такая, знаете, самокритичность она меня немножко напрягла. Вот все-таки мне хочется, чтобы несмотря на увлечение спортом ребенок еще если у него есть желание развивался всесторонний потому что в любом случае в его жизни будут какие-то и другие тоже интересы конечно что-то будет доминировать больше да но не говорю что под нас нужно строить расписание нет об этом речи не было ладно будем смотреть по ситуации там как будет так будет начнется сентябрь будем смотреть что-то будем думать решать